Посланник Аллаха, алейхиссату вассалям, сказал: Воистину, дела оцениваются по намерениям, и каждому достанется то, на что он намеревался. Так, чье переселение было к Аллаху Его посланнику, алейхиссату вассалям, то его переселение будет к Аллаху Его посланнику, а тот же чье переселение было ради мирского, которое он получит, или женщины, на которой он женится, то его переселение будет к тому, на что он намеревался. Другими словами, пророк, алейсяту вассалям, объясняет нам, что в конце концов, Награда за любое действие зависит от намерения, которое было туда вложено. Пророк саляллаху алейхи вассаллям сказал: «Поистине есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и все тело, а когда приходит в негодность, то портит и все тело. И поистине это сердце. Я не говорю только лишь об органе, который гоняет кровь, это чувство, которое ты ощущаешь в своей груди». Когда кто-либо делает что-то неправильное, он ощущает, что поступает неправильно. Люди вокруг могут не заметить этого, но сам человек это понимает и ощущает. Именно эти ощущения внутри являются сердцем, о котором говорил пророк Когда ты делаешь благое и ощущаешь это внутри, то, иншалла твое сердце добродетельно. Есть много людей, которые со стороны показывают, что у них все хорошо. Они хорошо говорят одеваются так, как повелел им Аллах и как обучил их посланник Аллаха алейисс, салят, Они совершают поступки, за которые их все хвалят, по-настоящему совершают поступки, за которые полагается рай. Но есть проблема, которая происходит в наше время, время лжи. В это время обмана, шайтана, в эту эпоху даджаля, у нас так много испытаний, так много путаниц в СМИ, в социальных сетях и в том, как мы получаем знания сегодня проблемы в поведении, во взаимоотношениях. Шайтан нанес урон многим молодым мужчинам и женщинам, пытаясь приукрасить их плохие поступки так, чтобы они казались хорошими, а также чтобы благие поступки казались плохими. Более того, шайтан поражает сердца соблюдающих мусульман, подталкивая их к показухе. Можно стать популярным или получить выгоду, показывая всем какой-то религиозный, как много знаешь и как усердно молишься. Человек начнет восхищаться сам собой, и шайтан будет продолжать ковыряться в его сердце, пока не разрушит все, что было. Всевышний Аллах говорит в Коране, «О верующие! Ответьте Аллаху и Посланнику, когда Он призывает вас к тому, что оживляет вас. И знайте, что Аллах может установить преграду между человеком и его сердцем, и к нему вы будете собраны. Если действия и намерения человека совпадают в благом, то он преуспел. Однако, если намерение противоречат совершенным благим делам, то все благодеяния этого человека тщетны. Этому и стремится и близ. он поклялся Аллаху в этом. «Я обязательно введу их в заблуждение и внушу им пустые мечты о долгой жизни, за которые не последует воздаяние. Я прикажу им обрезать уши у скотины перед жертвоприношением во имя идолов. Я прикажу им изменять творение Аллаха. Кто взял шайтана в друзья и в покровителя вместо Аллаха, тот, без сомнений, сильно проиграл.